В данный момент мы обращаемся к очень важной для нашего города теме, важнейшей, можно сказать, первоочередной. Это тема чистоты. Наш город, к сожалению, и ни для кого это не секрет, все еще не находится среди первых в списке городов, за которые можно порадоваться, потому что там на улице чисто, приятно, ты идешь и отдыхаешь душой, потому что нет ни мусора, ни захламленности. Это пока перспектива для нашего города. И то, что и студенты, и серьезные предприниматели, и министерство озаботилось этой проблемой, Важнейший, еще раз хочу подчеркнуть, это очень здорово. 17 год, который президент объявил годом экология, в котором мы хотим взять нашу замечательную речку Омку, с которого берет название наш город Омск, вот, и вычистить ее берега, насколько нам это удастся. Замечательные архитекторы и строители, руководители нашей области хотят нам восстановить историческую память, это Омскую крепость, издать его в августе а меча, как возрожденное историческое сердце нашего города. Мы же хотим нашего исторического прародителя, реку Омку, привести благовидный вид, вернуть ей красоту, какая она была, в принципе, не так уже и давно. Сама идея и ролики дальше будут жить сейчас на видеоэкранах, и мы надеемся, что они у... их увидят, услышат посыл, который дается в роликах, и люди начнут все-таки, изна... изначально посмотрев, поменяя свое какое-то мировоззрение, отношение к чистоте в городе, и начнут либо сами убирать, либо просто не мусорить, либо через наш портал «Электронный регион» просто показывать, где это есть, а дальше уже все как бы по накатанной пойдет, и все будет убираться. Мне показалась вот идея, которую я хотела передать, ну, очень новый, то есть до того, как нам не пришли, не сказали снять ролики, я даже не знала, что есть такой сервис, с помощью которого можно сделать город чище, вот, буквально одним кликом по телефоне. И мне кажется, что идея, которую я хотела показать, что любой человек из нас может не ходить на улице, не подбирать мусор сам бумажки, а обратиться в ту контору, которая этим занимается, и просто отправить фото, это же совсем несложно, сделать мир чище. начинается с чего-то такого частного. И чтобы говорить, да, раскрывать какую-то проблему, я пыталась каким-то таким образом её да, отобразить, но ну, есть какой-то отклик. Мы создаем работу, которая привлекает не только нас, взрослых, потому что детям, на самом деле, с детства нужно прививать любовь природе и тому, что нас окружает. Поэтому этот ролик может э, затронуть внимание каждого зрителя. Я считаю, что и взрослый человек посмотрит на эту работу, и маленький, и благодаря такой, казалось бы, легкой работе, он увидит, что за мусором все-таки отвечает именно он. что мусор на улице э, можно сравнить с часовой бомбой. Если он будет долго накапливаться, то ну, бомба когда-нибудь взорвется, его станет еще больше, он притянет себе мусор, э, который выкидывают другие люди, видя, что там уже есть как бы свалка. что если человеку говорить э, по-доброму, то вы ему скажете, поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, ну то есть не выкидывай мусор, и тебе в ответ не будут как бы, его в душу выкидывать. Вот. Как бы, но если ну, наши люди не понимают такие слова, то этот ролик можно обозначить такой фразой, что... Твои права заканчиваются там, где начинаются права другого человека. То есть, ну, это двусмысленный видеоролик, который несет в себе и как бы, добрый такой лояльный посыл людям, которые умеют понимать и посыл негативный, ну немного негативный, но все равно правильный людям, которые, до которых это не доходит. Анимация привлекает внимание не только взрослых, но и детей. Вообще, вот, что интересует детей, это спецэффекты, точнее, привлекает внимание спецэффекты и анимация. Поэтому я решила сделать их в таком плане, чтобы привлечь внимание не только взрослых и подростков, но и детей. Мне в своей работе хотелось бы показать Проблема устального мышления, то есть от каждого человека, как вы прочитали, зависит, насколько чистым будет наш город. То есть если я, ты, ты и ты уберем за собой мусор, то город станет чистым. Дорогие на дорогие зрители, участники и организаторы конкурса. <свят> Меня зовут Счастный Александр, и в представленной мной работе я хотел показать, как должен относиться к окружающей среде человек с большой буквы Ч. Хочу сказать, что все мы должны стремиться к тому, чтобы стать немного лучше. И немаловажную роль здесь играет отношение человека к месту, в котором он живет, и к людям, рядом с которыми он живет. И я считаю это самое важное, о чем мы должны сейчас говорить. Мы должны не тыкать человека носом в его же грязь, не поучать его, а мы должны показать ему другого человека, на которого он смог бы ориентироваться. Желаю вам приятного просмотра и времяпровождения. Спасибо за внимание. Галина Алексеевна. Третье место. Дикун третьей степени. Самое главное, продолжайте свое дело. Оно у вас получается. Это вам приз за третье место. Проект еще на месте. Я сомневаюсь. Конечно, покажите, Конечно. 15 тысяч рублей. Третье место. Я рад видеть всех, кто действительно когда молодежь привлекся к этой теме. Это очень радует. Да, Татарников Кирилл Андреевич угу. Легию Татарников, Кирилл, уважаемые гости, конкурса, сегодня на съемках он на другом мероприятии и я участвую в съемках этого мероприятия поэтому, если позволите я приму приз и передам ему все, что хотели сказать илья, илья, илья. приглашаем проект с ценным призом с самым ценным призом Кирилл не ожидал, что самым ценным, поэтому когда... Он очень ответственный студент. Когда вчера я спросила, кто завтра идет на съемку, идет параллельное мероприятие, Кирилл, как всегда, одним из первых поднял руку, сказал, что я вряд ли смогу занять какое-то место, можно я пойду работать? Поэтому он сейчас работает. Наверное, это показатель, да? Ответственного студента. Ну, что я хочу сказать. ребят, молодцы, так держать. Если каждый из вас будет относиться к таким проблемам, с таким восприятием, то я думаю, наш город станет чище, красивее. Хочется жить в чистом городе, чтобы дети наши росли в чистом городе, дышали чистым воздухом. Каждый. Действительно, наверное, вот ролики, которые были сняты, особенно последний ролик, доносят саму суть проблемы, наверное, если мы будем жить по стадному чувству. То есть если здесь грязно, давайте будем свинячим тоже мы, тоже бросать. Но если каждый за собой будет убирать, каждый, то мусора не будет, будет чисто. Молодцы, ребята. Потому что это действительно достойно. Огромное спасибо спонсорам и огромное спасибо организаторам. Потому что не так часто наши студенты получают денежные призы. Для маленького семейного и личного студенческого бюджета это огромный подарок. Спасибо большое.